Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами узнаем, как в конфигурации Уголтерия для Украины редакция 1.2 производится переоценка основных средств и продажа ОС. Переоценка основных средств может производиться с целью приведения их фактической стоимости к реальному рыночному уровню в условиях серьезных колебаний курса национальной валюты, инфляции, либо по каким-либо другим объективным причинам. Переоценка производится с помощью документа, который так и называется «Переоценка ОС». В связи с тем, что операции по переоценке активов производятся нечасто, в панели функций отсутствует возможность работы с документами этого типа. Поэтому открываем список документов «Переоценка ОС» через меню «ОС», «Переоценка ОС». В демонстрационной базе нет ни одного документа, который мы могли бы рассмотреть в качестве примера, поэтому будем формировать документ с нуля. Нажимаем кнопку «Добавить» и видим уже достаточно привычный интерфейс для документов по учету основных средств. В форме документа присутствуют стандартные реквизиты, номер, дата документа и организация. Номер документа определяется при записи документа. Дата документа можно изменить при необходимости. Реквизит организации заполняется автоматически из настроек пользователя. Несмотря на то, что в этом документе у реквизита событий нет красной черты в поле ввода, на самом деле этот реквизит обязателен для заполнения, потому что при попытке проведения документа в случае, если реквизит окажется незаполненным, документ проведен не будет. Поэтому сразу же Определяем событие, которое регистрирует наш документ. Событие, как вы знаете, выбирается из справочника события с основными средствами». И в демонстрационной базе уже существует нужный нам реквизит переоценка. Не устаю напоминать, что справочник может пополняться пользователями и содержать произвольное количество разнообразных событий с основными средствами. Выбираем событие «Переоценка» и переходим к работе с табличной частью. В контексте нашего документа удобнее всего использовать механизм подбора. При нажатии на кнопку «Подбор» открывается форма списка справочника «Основные средства», в котором мы можем выбрать основные средства, которые будут подвергнуты переоценке. В данном случае для тестового примера давайте выберем три актива. Станки фигурного плетения с кодами «3025». 26 и 27. При выборе каждой позиции формируется новая строка документа. Закрываем форму выбора, после чего нажимаем кнопку «Заполнить». При нажатии на эту кнопку мы получаем возможность заполнить реквизиты табличной части документа значениями, которые хранятся в информационной базе. Для этого нажимаем на вариант заполнения для списка ОС. Подтверждаем наше действие, нажимая кнопку «Да». И в каждой строке табличной части реквизиты первоначальная стоимость нашего объекта, накопленная амортизация по объекту и остаточная стоимость заполняются автоматически. Теперь для каждого из выбранных нами объектов необходимо установить значение реквизита «Справедливая стоимость». Исходя из первоначальной стоимости объекта, в первой строке введем значение 2000, во второй 300, и в третьей также 300 гривен. Как вы заметили, при вводе справедливой стоимости происходит автоматический расчет значений остальных реквизитов табличной части. Давайте на примере данных третьей строки табличной части познакомимся с назначением и взаимосвязью значений этих реквизитов в соответствии с требованиями пункта 17 ПСБУ 7. Переоцененная первоначальная стоимость основного средства определяется умножением суммы первоначальной стоимости объекта на индекс переоценки. Значение индекса переоценки равно результату деления новой справедливой стоимости объекта на сумму остаточной стоимости на момент переоценки. Таким образом, у нас получилась стоимость для вычисления амортизации равная 326 гривнам 9 копейкам. Соответственно, сумма переоценки первоначальной стоимости 126 гривен и 9 копеек, равноразности новой стоимости для вычисления амортизации и первоначальной стоимости объекта на момент переоценки. Аналогичным образом, на основании суммы накопленной амортизации рассчитывается значение реквизита сумма переоценки накопленной амортизации, а затем в результате вычитания суммы переоценки накопленной амортизации и суммы переоценки первоначальной стоимости получается сумма переоценки остаточной стоимости. Итак, в строках табличной части остались незаполнены только два реквизита. В реквизите «Ликвидационная стоимость» нет данных по простой причине – у всех активов она равна нулю. А в реквизите «Превышение сумм до над суммами оценок» данные отображаются в том случае, если переоценка по активу уже производилась, и суммы всех дооценок не равны суммам всех оценок основного средства. Только в таком случае при автоматическом заполнении реквизитов разница рассчитывается и отражается в поле этого реквизита. При наличии такой разницы вступают в силу положения пункта 21 по СБУ-7 основные средства, которые определяют распределение сумм дооценки или оценки по счетам собственного капитала, доходов и затрат. Выбор счетов производится на закладке счета учета. По умолчанию программа предлагает использовать счет затрат 975. Оценка необоротных активов и финансовых инвестиций и счет доходов 746, прочие доходы. Если возражений нет, следует заполнить реквизиты субконта. В противном случае выбираете более подходящий счет и заполняете соответствующее значение субконта. Счет учета до оценок определяется при вводе актива в эксплуатацию и в документе «Переоценка ОС» не выбирается. Давайте определим аналитику счета затрат, выбрав из справочника статьи неоперационных расходов элемент переоценка ОС и аналитику счета доходов. Из справочника статьи доходов здесь также мы выбираем позицию переоценка ОС. В контексте сегодняшнего документа эти настройки нам не пригодятся, потому что по счетам затрат и счетам доходов этот документ в проводок не формирует. Но уже в упомянутых выше случаях, при наличии более ранних дооценок или оценок основного средства, они могут пригодиться. На закладке «Дополнительно» расположен только один реквизит, который практически всегда заполняется автоматически, и это ответственный за работу с документом. Теперь ничто нам не мешает провести документ. При нажатии на кнопку провести он сохраняется и проводится. Знакомимся с результатами проведения. В отчете движения документа по регистрам видим, что регистр сведений параметры амортизации ОС бухгалтерский учет зарегистрировал по каждому основному средству новую стоимость для вычисления амортизации. В регистре сведений события ОС Организации зарегистрировано событие переоценки. В регистре бухгалтерии отражены проводки по изменению суммы амортизации и первоначальной стоимости объекта. И сумма дооценки отражена на счете 41.1. И, наконец, в регистре накопления переоценка ОС зарегистрированы сведения о сумме переоценки каждого необоротного актива. На нашем уроке мы не будем рассматривать различные варианты формирования и проведения документов в зависимости от соотношения сумм текущей переоценки и сформировавшейся разницы уценок до оценок. Вы смело можете поверить в то, что алгоритм расчета данных и формирования проводок документа «Переоценка ОС» обеспечивает полное соответствие движения документа требованиям по СБУ. При желании вы можете легко в этом убедиться, самостоятельно сформировав в демонстрационной базе цепочку документов по одному необоротному активу с разными вариантами переоценки актива. Мы же продолжаем работу, закрываем документ переоценка ОС и переходим к теме «Продажа основных средств». Продажа основных средств имеет два возможных варианта документального оформления в информационной базе. Если решение о продаже актива и сама продажа происходят в рамках одного календарного месяца, просто формируется документ передачи ОС, который при проведении формирует сразу все необходимые движения в учетных регистрах системы. Если же решение о продаже и документальное оформление сделки разнесены во времени, то при принятии решения о продаже актива сначала формируется документ «Подготовка к передаче ОС», и только затем при продаже регистрируется документ ⁇ Передача ОС ⁇ Давайте предположим, что в сентябре руководство организации Добро приняло решение о продаже старенького трактора Беларусь. Затем некоторое время ушло на поиск покупателя. В октябре покупатель был найден и сделка состоялась. Поэтому сначала поработаем с документом ⁇ Подготовка к передаче ОС ⁇ Этот документ можно найти в меню ⁇ ОС ⁇ Подготовка к передаче ОС. А также, если активна, панель функций по ссылке Подготовка к передаче ОС на закладке ОС. Открываем список документов Подготовка к передаче ОС и добавляем новый документ. Дата 10 сентября нам вполне подходит. Проверяем заполнение организации ДОБРО. Автоматически в шапке документа заполняется событие подготовка к продаже, поэтому сразу же переходим в табличной части «Основные средства», добавляем строку и переходим к выбору основного средства. Открываем папочку «Автотранспорт» и находим «Трактор Беларусь». Выбираем этот элемент и заполняем данные по активу. На сегодняшнем уроке мы уже рассматривали, что заполнять табличную часть документов учета ОС очень часто, удобнее и быстрее всего при помощи кнопки «Подбор». В данном случае у нас только одна позиция, поэтому мы кнопку «Подбор» не использовали. При нажатии на кнопку «Заполнить» появляется выбор двух вариантов для списка ОС и по наименованию. Выбираем режим для списка ОС, подтверждаем наше решение. И видим, что табличная часть документа заполнилась данными из информационной базы. Назначение реквизитов табличной части понятно из названия реквизитов. Большинство из них можно изменить вручную, кроме значения реквизитов остаточная стоимость в бухгалтерском учете и налоговом учете. Признаком недоступности реквизитов может служить расположение значений в полях ввода этих реквизитов. Нетрудно заметить, что значения прижаты к левой стороне этих полей. В качестве счета продажи ОС рекомендуется использовать счет 286. Необоротные акты это этой группе выбуття утримываний для продажи. В принципе необходимости в изменении значения реквизитов в строке табличной части обычно не возникает. Давайте запишем и проведем документ. Нажимаем кнопку «Проведение» и переходим в окно результатов проведения документов». Для разнообразия ознакомимся с результатами непосредственно в этом окне, хотя можно было бы открыть и отчет по движением документа. Этот отчет мы использовали при анализе движений документа «Переоценка ОС». При проведении документа в бухгалтерском учете – по каждой строке документа формируются проводки по доначислению амортизации, если амортизация в месяц формирования документа еще не начислялась. По списанию накопленной амортизации и остаточной стоимости объекта. В регистре сведений события ОС организации регистрируется событие подготовка к продаже. В регистрах начисления амортизации ОС в налоговом и бухгалтерском учете Отключается начисление амортизации. Значение ресурса «Начислять амортизацию» устанавливается в значении «Нет». Закрываем окно результата проведения документа и переходим к следующему этапу. Если у нас был сформирован документ «Подготовка к передаче ОС», то на его основании, при нажатии кнопки «Ввода на основании», мы можем впоследствии сформировать документ «Передача ОС». Давайте развернем форму нового документа «Передача ОС» на весь экран и ознакомимся со структурой этого документа. Состав реквизитов документа «Передача ОС» определяется его назначением. Можно сказать, что документ решает две задачи – подготовку основного средства к передаче покупателю и оформление операции по реализации. Поэтому, кроме реквизитов, дублирующие аналогичные реквизиты документа «Подготовка к передаче», которые мы только что рассмотрели, шапка и табличная часть документа «Передача ОС» содержат реквизиты, обеспечивающие отражение операции реализации активов покупателю. В шапке это контрагент, договор, а также документ расчета. Табличная часть это сумма, ставка и сумма НДС, схема реализации, налоговое назначение. Кроме этого, на закладке «Счета учета расчетов» указывается «Счета учета расчетов» по взаиморасчетам с контрагентом и по учету НДС. А на закладках «Дополнительно» – «Комиссия», «Печать накладной» расположены реквизиты для заполнения соответствующих полей печатной формы. Мы все помним, что в нашем тестовом примере подготовку к передаче ОС мы производили в сентябре месяце, а продаем основное средство – в октябре устанавливаем дату документа датой продажи. Допустим, это случилось 8 октября. Определяем контрагента, которому продаем наше основное средство. Пусть это будет стройкомплект. Выбираем договор с контрагентом. Договор покупки продажи ОС. В связи с тем, что в выбранном нами договоре взаиморасчеты ведутся по договору в целом, Реквизит «Документ расчетов» недоступен для редактирования. Выбираем события с основным средством. В данном случае здесь по умолчанию поставлено значение «Продажи без подготовки», но мы помним, что мы подготавливали наше основное средство к продаже, поэтому выбираем другую позицию продажи ранее подготовленных основных средств и переходим на закладку «Основные средства». Здесь уже заполнены все реквизиты, определенные в документе «Подготовка к передаче». Пришло время определить сумму, по которой мы реализуем наше основное средство. Например, 120 тысяч. Определить процент НДС. 20%. Автоматически рассчитывается сумма НДС. Выбираем схему реализации, на основании данных которой будут формироваться бухгалтерские проводки. Выбираем предопределенный элемент необоротные активы. И, конечно же, обязательно нужно определить налоговое назначение доходов и затрат. В данном случае это хозяйственная деятельность. Проверяем счета учета расчетов с покупателем. На заполнение реквизитов печатной формы в тестовом примере мы время тратить не будем. Поэтому записываем и проводим документ. Документ проведен. Переходим в окно результатов проведения. В бухгалтерском учете, в нашем случае, когда существует и проведен документ подготовка к передаче ОС с продаваемым активом, формируются только проводки по взаиморасчетам с покупателем, налоговым обязательствам и списанию остаточной стоимости со счета 286. Если бы мы продавали актив без предварительной подготовки, были бы дополнительно сформированы проводки, которые регистрируются при подготовке к продаже актива, а именно проводки по возможному списанию амортизации актива в текущем месяце и списанию остаточной стоимости на счет 286. Их мы рассматривали не так давно на нашем уроке. Естественно, формируется движение по регистрам накопления продажи налоговый учет, ожидаемый и подтвержденный НДС продаж, регистрируется событие в регистре сведений события ОС, изменяется состояние ОС организации, регистрируется состояние, снято с учета, и отключается амортизация в налоговом учете и в бухгалтерском учете. Закрываем окно проведения документа, документ передачи ОС, и все остальные активные окна. Вариант формирования документа передача ОС без предварительной подготовки актива к продаже я предлагаю активным пользователям проработать самостоятельно, вооружившись знаниями, полученными в течение нашего урока. Еще раз подчеркиваем, что документ передачи ОС обеспечивает те же возможности, что и документ подготовка к передаче ОС, добавляя к ним механизм формирования операций по непосредственной реализации основных средств. Документ подготовка к передаче ОС формируется только в том случае, когда дата вывода актива из эксплуатации и дата продажи по тем или иным причинам находятся в разных календарных месяцах. На этом наш сегодняшний урок закончен. Благодарю вас за внимание. До свидания.